Я кое-что сделал. Брэй? Что-то плохое. Доверься мне. Яблоко от яблони. Какие родители, такие дети. Вырос в борделе. Драки каждый день. Думаю, поэтому Микки стал таким. Продаю срочно 20 миллионов. Это за отца. Деньги его не волнуют. Он хочет убить Микки. Вы стали так похожи с Микки. Ты хорошо усвоил его урок. Какой урок, милая? из жизнь. Его не остановить, он хочет мести. Это конец. Рэй, что ты сделал? Выпустим зверя.